15. Два раствора гидроксида лития, в которых массовые доли различаются в 1,8 раза, смешали в отношении масс 1 к 4. Масса полученного раствора стала равна 155 грамм, а массовая доля щелочи в нем 18%. Вычислите массовую долю в процентах гидроксида лития в более концентрированном исходном растворе, если известно, что э, при смешивании растворов его взяли больше значит что можно сказать во первых задачу на растворы лучше всего решать так называемым методом стаканов то есть вы представляете что же у вас смешивают между собой пусть по циферке 1 у меня будет менее концентрированный раствор по циферке 2 более концентрированный раствор везде это аж поэтому я не подписываю что я могу сказать а пусть у меня для первого раствора массовая доля будет равна x и это у меня будет в долях то есть я прям себе что это доля. У меня сказано, что в более концентрированном растворе, то есть я обозначаю это все индексами, какой именно это раствор, массовая доля второго раствора, она у меня в 1,8 раз больше, чем первого, то есть получается 18 х Теперь, что у меня дальше известно? Известно у меня массовая доля третьего – это 18%. Складывать массовые доли нельзя, нельзя складывать объемы растворов. Можно складывать между собой только массу веществ или массы растворов. Что можем сделать дальше? Дальше у меня сказано, что смешали эти растворы в отношении 1 к 4. Причем больше взяли раствора концентрированного. То есть, опять же, в таком случае мне придется вторую неизвестную вводить. Пусть масса раствора первого у меня будет Y -грамм. Тогда масса раствора второго у меня будет 4 умножить на массу раствора первого. То есть 4у грамм. А получается это все, масса раствора 3, в итоге 155 грамм. И давайте мы с вами будем рассуждать. Был у меня y грамм раствор, туда я добавила 4у, получился у меня 155. Что я могу сделать? Найти у. 155 это у плюс 4 y То есть у у меня отсюда 155 делить на 5 равно 31 грамм. То есть тут же я уже понимаю, что непосредственно здесь у меня 31 грамм, а здесь 31 грамм умножить на 4. То есть 4 раза больше у меня непосредственно раствора 124 грамм. Что же я могу сделать дальше? А Дальше мы можем с вами использовать массовую долю. У меня сказано, что массовая доля третьего это 18%. А что же это такое? Это масса вещества первого, раствора, первого вообще раствора. Масса вещества второго делить на массу раствора первого плюс масса раствора второго. Правильно? Значит я могу в таком случае найти массу веществ. Масса вещества в общем это масса раствора умножить на массовую долю. Таким образом, масса вещества первого это 31х. Ну, раз мы уже знаем массу, можно подставлять смело. А масса вещества второго это 124 умножить на 1,8х. Я могу посчитать таким образом, чему это будет равно. То есть равно это в данном случае у меня 223 и 2х. И все мы это можем с вами теперь подставить в массовую долю. Значит, массовая доля третьего раствора 0,18. Масса вещества первого 31х, второго 223,2х, а масса суммарного раствора 155. Таким образом, что у нас с вами получается? 254,2х, это то, что сверху, равно 27,9 грамм x отсюда, 0 целых. Можно поставить 11, потому ну что у нас там 97 мы не можем округлить. 0,11. А за x мы принимали с вами массовую долю первого раствора. Да? Для того, чтобы найти массовую долю второго раствора, нам 0,11 нужно домножить на 1,8. Таким образом, мы с вами получаем 0,198 в долях, а если в процентах и округляем до целого значения, то 20. То есть 19,8, но если округляем до целого, 20%. Это и будет ответом.